Здравствуйте, это второй урок. Если вы все смогли понять и запомнить, что было в первом уроке, вы настоящий победитель. А тем, кто не справился, желаю внимательности и удачи в повторении изученного. Наши уроки будут по длительности чуть меньше или больше 10 минут. Если вы чувствуете, что больше уроков можете освоить, то можете больше за раз смотреть. Но тогда ответственность за отвращение к английскому языку лежит на ваших плечах. Мы будем все время использовать гипноз. Ваша задача внимательно все впитывать. Начинаем. Как вы думаете, как сказать по-английски «я живу в России»? I live. В моем городе часто дожди идут. А еще чаще ливни льют. Я живу, ливни льют. Ин. В апельсин можно положить мандарин. В блин можно положить что захочешь, а можно просто съесть. Инна в садовода любит играть. Инна, вы молодец. Раша. I это я, live глагол жить, in это в, I live in Russia, я живу в России. Я говорю по-английски. Как вы думаете, как говорить по-английски? сказать? I... Говорить по-английски это спик. Мой дядя говорил о тайнике. Я говорю о дядином парике. Мать моя говорит воротник. Спички мои фирма спик. Люблю, ценю, покупаю. А говорить по-английски это устойчивое выражение спик инглиш. I speak инглиш. Я говорю по-английски. Как вы думаете, как сказать «я хожу в школу»? Я, I, ходить — это «go». To. моя мать говорит готов идти в школу или не готов я всегда говорю готов идти в это устойчивое это предлог направления to. Направление то направление куда-то ай гоу ту ходи я хожу и школа будет school в моей школе стуле тяжелые во-первых, вы его не заберете домой. Для школы это плюс. На стуле в школе не покачаешься. А если упадет на вас, стул школы станет вашей. I go, I go to school. Я хожу в школу. Если хотите, вы можете писать конспекты. В этом случае вы не только сможете запомнить, как они на слух звучат, все слова, воспринимать их, отвечать, но вы сможете тогда написать что-нибудь. Но если вы конспекты не будете свести, вы все равно сможете понимать, как визуально выглядят слова. А теперь давайте напишем... Я хожу на работу. I это я. Ходить go ту И работа будет work. I go to work. Я хожу на работу. Если вы на этом моменте все понимаете, значит мы готовы перейти на новую ступень изучения. Как сказать, у меня есть брат? I have. Лев имеет мясо, обогрев имеет хлев, лев имеет все. Have это иметь что-то. И брат будет brother. Брат будет brother. Мой брат живет в Бразилии. Бразилия город братьев. Бразилия брат. Здесь нижняя подчеркивание не случайно стоит, потому что перед любым существительным, если оно в не множественном виде, должно должен стоять артикль. Артикль бывает двух видов. Артикль Э стоит перед согласным звуком. Внимательно. Перед звуком, а не буквой. То есть может стоять первая буква гласная, но звук может быть согласный. Если будет звук согласный, мы будем все равно стоять Э, а не N. А N а ставится, когда гласный звук. «э» e, — гласный звук, Н, согласный звук. В слове «brother» стоит согласный звук первый. Первый согласный звук. Поэтому мы ставим артикль «э». E. Получается «I have a brother». «Я имею брата». Теперь, например, мы теперь скажем... У меня есть идея. Как сказать, у меня есть идея? I have. И идея будет. Теперь осталось только верно прочитать. идея Айдея. Идея. Мой друг ученый говорит мне, у меня появилась идея. Ай, иди отсюда! Теперь, когда ученый говорит мне ID, -E я знаю, что у него идея. IED. Идея. -E -E как вы думаете, какой первый звук стоит в существительном "идея"? -E первый звук стоит гласный. Поэтому мы ставим артикль N. I have an idea. У меня есть идея. Если у нас будет не одна идея или не один брат, тогда мы будем... Тогда артикль ставить не будем. Только когда у нас единственное число или у нас исчисляемое. К примеру, есть слово money. Money это непонятно какая валюта. То есть валюту... Мы можем посчитать, потому что мы знаем, о, о каких деньгах конкретно идет речь. А мани мы не можем посчитать, по потому что не понимаем, о чем речь идет. Это слово-исключение. В будущем мы к нему притронемся. А пока наш урок заканчивается. Человек среднестатистически может внимательно, не напрягаясь, без ухудшения в результате заниматься делом, 10 минут. Мы стремимся сделать урок, урок легким, понятным, приятным. Если у вас все получилось, вы большой молодец и победитель. Если хотите, можете вести конспект. Это ваше желание. Вы можете заниматься этим уроком, как вы захотите. В любой обстановке, в любом порядке, как вы хотите. Все наилучшего. Удачи!